Итак, у меня сейчас стало интересно, сможет ли игра Five Nights at Freddy's 2 напугать в 2021 году. <свес> вот эта игра. Все, надо включать. Ой, какие страшные звуки! <свес> Я испугалась. Ночь первая. 12 часов ночи. Привет. Бля. На русском Привет. оказывается. Привет. Добро пожаловать на вашу летнюю работу и новую улучшенную битверию Фредди. Ну, ага. Я здесь для того, чтобы поговорить с вами о некоторых вещах, с которыми вы можете. И все еще относится к компании с недоверием. Пары эм... uh -huh. рестораны оставили вините на время. Долгую... Смотри, есть музыкальная шкатулка, ее можно завести дистанционно. и визовой уголок. А, в смысле, везде. она уже пошла? Она не анимотах, нет! А я не могу с***ть! Да, правда? Есть... Блять! Да <связывая> Наконец-то этот чувак заткнулся! <связывая> Все, Бонни пропал! Зашибись, я не знаю, где он! У меня фонарь не светит, я не знаю почему. Сейчас 3 часа ночи. Я не знаю, чем мне делать. О, контроль, это... О, все дошло. Блин, я ему свечу уже, минуты две в глаза, а ему все насрать насрать. Как тебе такая музыка? Еще только 4 часа утра. И Чика пропала. Зашибись! Где, где, где, где, где она? Привет, Бонни. Ой. Хоть бы скримеров не было, пожалуйста. Пожалуйста, Чика, уйди, уйди, Чика, я тебя умоляю. <скорка> я прошла первую ночь. Это только первая. Все, вторая ночь началась. Она будет сложной. Наверно. На да видите? конечно, у меня Фредди пропал! Я уверен, что -про はい... ну yep. Я поговорю с вами завтра. Где? Куда? Ты зачем ушел меня сейчас... все, Я сейчас, сейчас по-любому мангал, Мангл! Мангл во вторую ночь. Когда такого... Такого никогда <мульекотор> не. Ну, думаю теперь ответ <связать> на вопрос ясен. Мне сейчас стало интересно, сможет ли игра Five Nights at Freddy's 2 напугать в 2021 году. Либо же я не умею играть, либо же я реально трусиха. Ну, если вы хотите вторую часть, то просто напишите. <связать> I'm going to go.